Иван Стебунов – востребованный актер, зарекомендовавший себя как кинематографическими, так и театральными работами. За время творческой биографии Стебунов снялся в десятках проектов. Тем не менее, его не миновали годы кризиса, из которого артист вышел с честью. Иван Стебунов родился 9 ноября 1981 года в поселке Павловск. Отец Сергей Алексеевич являлся частным предпринимателем, а мать Ольга Михайловна – заслуженная артистка России и актриса молодежного театра «Глобус». Иван – младший ребенок в семье, помимо него, родители воспитали дочь Алену, которая также пошла по стопам мамы и стала актрисой театра. Мальчик рос послушным и беспроблемным ребенком, однако после переезда в Новосибирск характер Ивана претерпел существенные изменения. Парень хулиганил и влезал в драки, вынуждая мать волноваться и ждать неприятностей почти каждый вечер. Подростковый возраст негативно сказался и на школьных успехах будущего актера. В жизни молодого человека было два серьезных увлечения – спорт и театр. Заниматься греко-римской борьбой Иван Стебунов начал в семилетнем возрасте и достиг в этом деле значительных успехов, став лауреатом Кубка Карелии среди молодежи. В 14 лет подростку пришлось отказаться от спортивной карьеры в связи с травмой, молодой спортсмен упал на мат, получив перелом двух шейных позвонков. Чудом избежав паралича после травмы, Стебунов был вынужден еще два месяца пролежать на растяжке, а потом в течение года носить специальный медицинский корсет. После этих событий на первое место у Стебунова вышло увлечение театром, что предопределило его дальнейшую биографию. Он активно участвовал в кружках самодеятельности в школе и посещал спектакли матери, иногда играя в них эпизодические роли. После девятого класса, присытившись школьной жизнью, будущий актер решил поступить в театральное училище. Ольга Михайловна с пониманием отнеслась к решению сына, но хулиганская натура Ивана сыграла с ним злую шутку, и на втором курсе училища парня отчислили из-за драки. Стебунов решил попытать счастье в Московском театральном вузе, но потерпел неудачу на экзаменах. Не теряя времени даром, парень отправился в Северную столицу, где поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курс Трастенецкого и Бутусова, которое благополучно окончил в 2002 году. Первой любовью актера была Даша Зявка, с которой Иван встречался в школьном возрасте. Серьезные отношения у Стебунова завязались в молодости с Анной Чаленко, его однокурсницей. Но любовь прошла, когда парень решил переехать в Санкт-Петербург, а его девушка осталась дома. Отношения на расстоянии влюбленные решили не поддерживать. Будучи актером театра, Иван познакомился с будущей женой, актрисой Мариной Александровой. Вместе они играли в спектакле «Горе от ума». Поцеловались влюбленные впервые на банкете по случаю премьеры. Прежде чем официально зарегистрировать отношения, они встречались год, а в 2008 году сыграли свадьбу. Со временем взаимоотношения стали стремительно портиться. Хотя молодая семья старалась решать конфликтные ситуации дома, скандалы и ссоры начали проявляться и в рабочее время. Супруги то разъезжались по разным квартирам, то вновь мирились. Их брак продержался два года, после чего пара все-таки приняла решение развестись. Развод спасительно сказался на их взаимоотношениях, Иван с Мариной остались хорошими друзьями. В 2011 году во время съемок комедии «Моя безумная семья», Иван познакомился с молодой актрисой Аглаей Шиловской, которая приходилась внучкой известному режиссеру Всеволоду Их отношения развивались стремительно и уже через месяц появились слухи, что пара планирует сыграть свадьбу. Впрочем, роман оказался скоротечным, а информация про грядущее бракосочетание не подтвердилась. После расставания Соглая Иван решил не афишировать свои отношения с девушками. Актер отложил на время планы о семейной жизни и рождении детей. Возможно, ему мешала излишняя влюбчивость, на светских мероприятиях он появлялся каждый раз с новой избранницей. После творческого перерыва, вернувшись в Москву, Иван Стебунов сумел устроить и личную жизнь. В столице он познакомился с девушкой Еленой Власовой, которая работает экономистом, а также пробует силы в качестве модели и телеведущей. Красавица сразила сердце актера, и летом 2018 года стало известно, что Иван женился на избраннице. Эта информация была приятной новостью для поклонников актера. Через месяц после церемонии бракосочетания пара отправилась в свадебное путешествие в Доминиканскую Республику. Романтичные фото, сделанные в поездке, позднее появились на страничке жены артиста в Инстаграме. В 2006 году Иван Стебунов был принят в трупу московского современника. Его негативное отношение к театру изменилось благодаря талантливому преподавателю школы-студии МХТ и режиссеру Кириллу Серебренникову. Первой работой актера стала роль Юлия Цезаря в спектакле «Антония и Клеопатра». Благодаря терпению и мастерству Серебренникова Ивана удалось избавиться от зажатости на сцене и в полной мере раскрыть творческий потенциал. В 2007 году Стебунов принял участие в постановке «Горе от ума» под руководством режиссера Римаса Таминаса где актер получил роль чатского Зрители по-разному реагировали на образ Ивана, то одаривая его аплодисментами, то оставаясь в недоумении от его игры. В том же году артист сыграл в спектаклях три сестры, три и джентльмен. В 2015 году артист уволился из театра «Современник». По словам Ивана, он долгое время относился к работе несерьезно, поэтому за время карьеры растерял авторитету коллег. Мужчина решил разобраться в произошедшем. Он уехал из Москвы на Алтай, где устроился в труппу молодежного театра. В родном краю Стебунов погрузился в режиссерскую работу, вместе с молодыми актерами ставил спектакли. Два года Иван жил на зарплату в 20 тысяч рублей в небольшой квартире. После возвращения в Москву он сумел восстановиться в театре и сразу получить несколько предложений от кинематографистов. Позвал обратно Стебунова его старший коллега Михаил Ефремов. Он сообщил артисту, что его решили попробовать в новом проекте театра – спектакль «Возвращение домой». Иван понял, что у него появился второй шанс. Сейчас, помимо «Современника», актер сотрудничает с современным театром «Антрепризы». За 2017 год артист побывал в городах Белоруссии и Дальнего Востока с постановкой «Не бойся быть счастливым», поставленной по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». В спектакле затронута военная тема, что оказалась близко Ивану Стебунову. Пришелся по душе ему и актерский ансамбль, куда, помимо него, вошли Иван Житков и Ольга Кузьмина. Сниматься в кино Иван Стебунов начал рано. На третьем курсе он дебютировал в картине «Пираты Эдельвейса», где сыграл Карла Рипке, участника антифашистского движения в Германии. В эту ленту парень попал совершенно неожиданно. Его приметила ассистентка по набору актеров, когда Иван с синяком под глазом курил около общежития. Переехав в Москву, артист приступил к съемкам в сериале «Курсанты», где сыграл с Андреем Чадовым. Кинолента появилась на экранах в 2004 году и была тепло принята зрителями. После участия в двух успешных картинах Ивана стали приглашать во множество других проектов, среди которых семейная сага Громовы, триллер «Последний уикенд», где Иван сыграл вместе с Татьяной Арндгольц. Саундтрек из последней картины позднее был представлен в виде музыкального клипа. Коллекция ролей в кино Стебунова также успешно пополнялась. В мелодраме «Все не случайно» он сыграл с Кариной Разумовской комедии «Трое и Снежинка» снялся в компании Ивана Урганта и Даниила Спиваковского. Фильмографию артиста украсили такие рейтинговые проекты, как сериал «Котовский», драма Гарика Сукачева «Дом солнца». Молодежной публике Стебунов запомнился работой в комедиях «Билет на Вегас» и «Алмаз в шоколаде». В 2011 году артист попробовал себя в роли режиссера, сняв первую короткометражную ленту «Седьмой». Сценарий был написан самим Стебуновым, он также стал продюсером проекта, а премьера ленты состоялась на фестивале «Кинотавр». Позднее была главная роль в мелодраме «Птица в клетке», где сыграла также Екатерина Астахова. 2013 год пополнил копилку актера ролью в кинобиографии известного певца и ресторатора Петр Лещенко «Все, что было». Иван Стебунов сыграл главного героя в молодости, зрелого Петра Лещенко воплотил на экране Константин Хабенский. В 2014 году Иван сыграл главную роль в криминальной мелодраме «Узнай меня, если сможешь». Роль Алисы невесты его героя исполнила Евгения Лоза. По сюжету главный герой Илья, его невесты и друзья вынуждены помогать отцу Алисы ограбить казино, чтобы найти деньги на лечение младшей сестры девушки. В 2015 году Стебунов получил главную роль в другом криминальном фильме «Вторая жизнь». Драма рассказывает историю девушки, которая должна выступить свидетелем по делу банды грабителей. Преступники пытаются убить главную свидетельницу, но ее случайно спасает бывший капитан МЧС, которого сыграл Иван. Позже оказывается, что в смерти жены и дочери спасателя виноваты эти же грабители, и главные герои объединяются, чтобы добиться правосудия. В том же году актер принял участие в съемках исторической драмы «Мужики и бабы», основанной на периоде коллективизации и раскулачивания в 20-30 годах прошлого века, но картина так и не вышла на экраны. В 2017 году Иван приступил к съемкам в фильме «Крым», жанр которого обозначен как сага. В кинокартине речь пошла о воссоединении двух семей, русской и крымско-татарской. Главные роли распределены между актерами Елизаветой Саксиной, Федором Добронравовым, Константином Крюковым, Антоном Макарским и Артуром Смольяниновым. Нередко Иван становится гостем популярных передач. Он побывал в студии у Бориса Корчевникова, снявшись в программе «Судьба человека», и дал интервью Татьяне Устиновой в телешоу «Мой герой». Сегодня Иван называет актерскую профессию национальностью. Ему доводилось общаться с иностранными артистами, с которыми он легко находил общий язык, даже не зная их речи. Сейчас Стебунов расширяет горизонты своего актерского таланта. Он пробует себя в новом амплуа. Мужчина стал участником проекта «Танцы со звездами», съемки которого стартовали весной 2020 года. По словам Ивана, телешоу помогает ему пережить период карантина, который был введен на время опасности распространения коронавируса. Партнершей актера стала танцовщица и хореограф Инна Свечникова. Как сообщил Иван в интервью, ему повезло, так как Инна еще и сама ставит все танцы, которые пара затем демонстрирует на конкурсе. Артисты успешно стартовали с номером танго, который по итогам голосования вывел их на первое место.